был такой мультфильм по-моему назывался рок Я не знаю, я гейские мультики не смотрел в детстве я хентай нормально смотрел гейский гейский не никакого я ой броня вот здесь там побейся я хочу проход Гайд, как напугать Максима? Блять! Блять! Ч ты сделал? Я ничего! Блять! Сука твою мою. Я сижу, до меня падает мужик! Я настолько обосрался, что слышу. Бля, да ты слышу. Светила. Бля, ты на он лицу тасей один. Куда Максим смотрит. Максим у двери пожалуйста. Ты один такой на этом свете. Ты один такой на этой планете. Ты один такой. А один лежит прям под окном. Блять, где попал? Ты меня. Да через дырку, которую я сделал, как тирачивать. Вон, чувак! Быстрее туда! Гридвол. Она, блядь, не хватит. Чуть-чуть, а вон, чуть-чуть не хватило. Топ, где-то здесь. Блин, там еще один был. <свист> Твой, <свист> <блять>! <свист> <свист> а, блядь. <свист> а, блядь. А, блядь. Он шла. А, блядь. А, блядь. А, блядь. А, будущее, не молодцы да, те, да. которые не могут. блядь. А, блядь. Кличко, <свист> кличко. <свист> Бог, кличко блять. У него ослепленная какашек, короче, фигурка его наверно стоит в этом шкафу. Бля, двух братьев причем. И диктофон лежит такой с его фразами. Да да да да да да да. Все могут смотреть будущее, точнее не только, лишь все немногие могут это делать. Звук. Не Фирази это до сих пор называется, помнишь? Да конечно, блядь, такой Я не решился этот произнести. Бля, ты смотрит второй, смотрит, второй. Я смотри, смотри. Он тут ко мне прострелил. Убил! Ее. У них хавера еще. Да, я иду за торе. Но я убью. Нади камнира, блядь! А, меня убило. Вернее, уронило. Сука. Меня пиво. Блядь, я на твоих сделал. Вот он. Прямо перед тобой, Сань. Да, Хорош. Еще, Еще один, один вот там. он. Еще убил. О, Отлично. Ты, вот. На! Ой, это было охуенно. Стырки прям предположим, блядь. Нет. А, да. Ставить. Блять, нормально. Пидорасы, блядь. я на базе сидел.